Друзья, добрый день! Вас приветствую Татьяна Светкова, руководитель интернет-магазина OpticaDom.com. Сегодня я хочу познакомить вас с нашим сайтом OpticaDom и рассказать, как легко и быстро оформить заказ на контактные линзы, не выходя из дома или офиса. Для этого вам понадобится смартфон или компьютер с выходом в интернет. Итак, для того, чтобы получить свой заказ, вам необходимо сделать буквально три действия, потратив на это не более пяти минут. Первое. Набрать в поиски в поиске на строке OpticaDom.com. Второе. Выбрать из каталога необходимый товар и оформить заказ. И третье. Подтвердить свой заказ оператору по телефону, который свяжется с вами в ближайшее рабочее время. А теперь покажу наглядно на компьютере. Вводим в поиске название оптика Переходим на сайт. Далее в каталог «Контактные линзы» можно выбрать по бренду, по режиму замены и по типу. Я выберу по режиму ежемесячной замены. И слева воспользуюсь дополнительным фильтром отбора по режиму ношения. Пролонгированный. Кликаю на линзы Biofinity, которые я искала. Далее выбираю кривизну. У линз биофинити она только 8,6. И диокстрию, минус 1. Кладу в корзину. Еще мне нужен раствор для хранения линз. Выбор можно сделать также через каталог или с помощью поисковой строки по сайту. Набираю название раствора, который меня интересует, а визор. Сайт автоматически выдает возможные варианты. Выбираю визор с сети 350 мл для чувствительных глаз. И перехожу к оформлению заказа. В корзине проверяю все ли верно выбрано и кликаю оформить заказ. Если вы зарегистрированы ранее, вводите email и пароль для входа в личный кабинет. Если вы новый пользователь, то проходите регистрацию. Заполняйте следующие данные. Фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты. Пароль. Можно сгенерировать автоматически на e-mail, либо задать самостоятельно, который будет использоваться в дальнейшем для входа в личный кабинет. Адрес доставки. Заказ можно получить с доставкой на любой адрес или забрать самостоятельно из точек самовывоза. При выборе данного вида доставки ниже отображаются все пункты самовывоза, откуда вы можете забрать свой заказ. Выбирайте наиболее удобный для вас. Если вас интересует доставка на дом или офис в пределах городов Красноярск или Кемерово, оставляйте настройку «Доставить по адресу» и вводите адрес. Красноярск, улица, дом, квартира. Уточняйте подъезд, этаж или офис с названием. В другие города возможна доставка почтой России, а также транспортной компанией, которая будет доступна в ближайшее время. Укажите контактное лицо, если принимать заказ будет не вы, а лицо, доверенное вами, с указанием его контактного телефона. Переходим к пункту 3. Доставка. И отмечаем доставку курьером по Красноярску или Кемерово. Либо Почта России, если доставка будет по регионам. Выбираем удобный способ оплаты. Оплата наличными курьеру. Оплата онлайн с помощью банковской карты или электронного кошелька и оплата с лицевого счета, где возможно оплачивать заказ совместно с бонусами, которые начисляются после оплаты ваших заказов. С бонусной программой нашего интернет-магазина Дом можно ознакомиться в разделе «Бонусная программа», расположенной в подвале сайта. В качестве примера выбираю оплату наличными. Проверяйте сведения о заказе. Если необходимы какие-то комментарии к заказу, заполняйте соответствующее поле. К примеру, необходима сдача 5000, позвонить на входе и подтверждайте заказ. Ваш заказ оформлен и в ближайшее время вам позвонит оператор для согласования заказа, даты и времени доставки. Надеюсь, данное видео было полезным для новичков, кто только собирается оформить свой первый заказ на нашем сайте optikadom.com. Если у вас возникли вопросы, оставляйте свои комментарии. Всегда рада проконсультировать интересующие вас темы, касающиеся контактной коррекции или технические вопросы по сайту optikadom.com. Подписывайтесь на наш канал дом и будьте всегда в курсе последних новостей и выгодных предложений для вас.